Пасски, шапка, кузельдер, очки, бельдемще, юбка, джимпер, кофта, шарф. Шарф, ботинки, ботинки, полгап, варежка, джиди рубашка. Шалбар, брюки, кыртки, куртка, кроссовка, кроссовка, кепка, кепка. Сюмки, рюкзак, землящие, футболка, шелок, носки.